Let's get kisses. Лук я Я встаю рано, учусь на отлично. Садись за хлебом, кузика гулять вожу Ты мне ставишь лайк, ну а я тебе лайк. Очень классно, мы с тобой друзья. Да. Ты отдавишь майку, ну а я тебе лайк. Очень классно, мы с тобой друзья.